Так, все нормально, меня слышно, все видно. А слайды видны и слышно. Видны да. слайды? Да, да видно. Так, ну, давайте тогда не будем время терять. У нас в прошлый раз, позапрошлый вторник, мы начали такой, мы как, анонсировали цикл мероприятий, которые назывались «Будь здоров». Я рассказал о концептуальном подходе к здоровью, который мы практикуем уже 20 лет, вот, который работает, который себя на практике хорошо показал. И сейчас мы коротко, сейчас напомню, о чем мы говорили. И сегодня очень интересная тема, все интересные. Вот. Давайте напомню о том, что вообще человек здоровый или больной э, зависит от того, насколько здоровые ему клетки. То есть мы, есть такая наша концепция, она предполагает то, что человек это не набор рук, ног, органов, системы там, и так далее. Это... Такой своеобразный аквариум, где клетки, это как рыбки в нем. И что делает, эта такой совокупность клеток, которые плавают в жидкости внутри нас, это и есть мы. Клетки умирают, рождаются, умирают, рождаются, такой рецептный клеток. И за определенное время, там, в течение года-два, мы полностью меняемся. То, что мы были раньше, там, пару лет назад, и сейчас это уже два разных наса. То есть фактически, как в аквариуме, рыбки умирают, рождаются, умирают, рождаются, аквариум остается, а содержимое аквариума, оно постоянно приполитивно Вот, Что делают клетки? Они потребляют воздух, воду и питание, выделяют непереработанные токсины, вот, остатки и энергию. Вот. Если клетка работает хорошо, то хорошо работают наши ткани, наши органы, наши системы, и, в общем-то, мы хорошо... Функционируем. Если у клетки начинается сбой по каким-то причинам, то сперва мы ничего не чувствуем, потом этот сбой переходит на уровень тканей, мы еще тоже пока ничего не чувствуем, так легкие изменения, но ну, с этим можно жить, <coughs> все хорошо. Потом это переходит на уровень органов, уже как бы человек бегает по врачам, у меня болит это, у меня болит то, На что у вас от печени, а что у вас от глазок, а что у вас от того. Вот. постепенно это переходит на уровень системы, тогда начинают системные заболевания, такие как инфаркты, инсульты, там, диабеты и так далее. Вот тогда кровь. Вот, поэтому вся забота о здоровье сводится к тому, чтобы дать клетке то, что ей не хватает, и чтобы убрать то, что ей мешает. То есть все очень просто. Это концептуальный подход, который в себе несет шесть основных составляющих, то есть либо 6 таких вот постулатов здоровья, либо 27. семь, тысяч заболеваний, которые насчитывает сейчас медицина. И сейчас медицина развивается, развивается, количество врачей увеличивается, но количество здоровых людей не увеличивается. Где логика? И была в свое время такая вот медицина Галена. Давно такой был врач Гален, который еще древних гладиаторов лечил. У них была концепция, о которой мы говорим, то что нужно помочь организму, Справиться с теми проблемами, которые возникают. Организм сам может совсем справиться. Что он породил, то он может и убрать, если ему помочь, давать необходимое питание, убирать токсины и так далее. И он доказал это там, десятками, там, сотнями лет вот этого вот подхода, все было нормально. Потом пришла медицина Парацельса несколько сот лет назад, и медицина и здравоохранение разошлись разными путями. Сейчас организм рассматривается не как единое целое, а как набор каких-то там компонентов, рук, ног и так далее, которые надо отдельно лечить. Поэтому огромное количество врачей, огромное количество специалистов и огромное количество болезней. Вот Итак, поехали. Сделали такой квадрант здоровья, чтобы рыбки в аквариуме, то есть клетки, функционировали хорошо. То есть у нас же есть два варианта. Мы можем для наших клеток сделать либо санаторий, где... Вода хорошая, еда хорошая, все хорошо, либо концлагерь, где голод, жажда, там грязь и так далее. Всего шесть компонентов. Первое – это ну, два компонента первых, я уже говорил, сейчас скажу, они, пожалуй, не самые важные, но они, они все очень важные. То есть это вот шесть компонентов, это такая стройная конструкция, если один из компонентов убрать, то вся конструкция рухнет. И когда говорят, что самое важное самое – важное, это концептуальный подход. Что важно для того, чтобы рыбки жили? Что важнее? Количество воды, качество воды, количество корма, количество кислорода. Там все важно. Что-нибудь уберете, и рыбки падут. То, то же самое здесь. Поэтому на первом месте мы обычно ставим психосоматику и движение. Это основа основ. От этого зависит много чего. Но я поставлю это на закуску. В самом конце мы это сделаем потом поймете, почему. А сейчас будем говорить вот о чем. Чтобы наши клетки функционировали нормально, чувствовали себя хорошо, надо их первое – это напоить, то есть восстановить водный баланс, потому что вот очень хорошо аквариум, когда представляете, все понятно. То есть, когда человек говорит, почему я себя так плохо чувствую, у меня это, у меня то, все. Представьте, в каких условиях живут клетки и какие из этих вот условий вы нарушили. То есть, вода, количество и качество воды. Дальше. Поскольку межклеточное пространство для наших клеток – ресторан, туалет, кладбище и роддом одновременно, мы должны говорить о чистоте межклеточного пространства. И чтобы там было, ну, не было критического количества токсинов, после которого вода перест... клетка перестает принимать и воду, и пищу, <клес> начинает медленно умирать. Мало того, она кислород прекращает принимать. Источником токсина является кишечник, легкие, кожа. Вот, надо с этим разбираться. То есть первое поем, второе очищаем, третье кормим, четвертое защищаем. Это нужно делать постоянно. То есть поить, кормить и защищать каждый день, очищать, это комплексная процедура, там несколько раз в год, 2-3 раза в год. Вот, поэтому сегодня мы будем говорить о напоить. О воде. Очень интересная тема, о ней можно говорить. Я не знаю, мы 20 лет занимаемся водой, очень плотно, прям плотно занимаемся водой. И я понял, почему говорят ученые, что вода – это как мозг. Чем ты больше ее изучаешь, тем меньше начинаешь понимать. Тем больше начинаешь понимать, что это какая-то разумная субстанция, которая так, шутки с тобой шутит. И ученые, чем больше изучают воду, тем меньше они понимают, что это такое. Поэтому, тем не менее, об этом поговорим. Я буду говорить не очень простыми понятиями, которые прошли испытанием временем и доказательствами. Я не буду говорить о эзотерических там, всяких вещах, о которых любят многие говорить. Я буду говорить о тех вещах, которые, уже еще раз говорю, проверены мной и нами за 20 лет, и которые, как говорят в научных кругах, критерием истины является результат. Правильно то, что дает результаты. Вот поэтому сейчас об этом мы будем говорить. Вот. Поэтому первое, то, что мы сегодня будем говорить, это как напоить к нашей клетке. Не организм, а наши клетки. Клетки есть наш организм. Вот. Правильно говорят, что более 50% всех заболеваний связаны с водой. Вот. И когда человек, у него возникает масса проблем, и проблемы там со стулом, и проблемы с сосудами, с сердцем и прочее, прочее, там не буду перечислять. Вот. Все начинается с воды. Если человек не восстанавливает водный баланс, у него проблемы усугубляются. То есть это, ну, здесь написано катаракта, огромные проблемы со зрением. И волосы, и кожа, и суставы, и камни в желчном. Очень большие проблемы начинаются с поджелудочной, если человек не разберется с водой. Вот. Поэтому сейчас поговорим о том, какой должна быть вода. То есть вопрос есть, что мы пьем и сколько мы пьем. Вот. Дело в том, что внутри нас есть вода, межклеточная вода, которая не совсем та вода, которую мы привыкли пить это вода, как ни странно, то есть мы, по большому счету, правильно говорят, мы вышли из океана, и та среда, в которой живет клетка, она практически до, до долей процента повторяет океанскую воду. То есть строение нашей межклеточной воды, химический состав, физико-химический состав, он очень сильно напоминает океанскую воду. Правильно говорят, вышли оттуда там, милли, там, сотни миллионов лет назад, и вот клетка начала жить на Земле, но начала она жить в таком вот сосуде, из кожи из нас вот. а она по-прежнему живет в океане так вот э э структура воды она достаточно сложная это электролит э это э та субстанция не буду говорить даже вода та субстанция которая обладает специальными свойствами и все что мы пьем все что мы внутри себя запихиваем считая это водой там кока-колу компоты всякие там чай кофе и так далее Организм сделает той самой межклеточной водой вопрос, какими ресурсами, какой ценой, какими затратами, чем он пожертвует. Вот поэтому логично предположить, что чем вода, которую мы пьем, будет ближе по своим свойствам и составу к межклеточной воде, тем меньше энергии организму потребуется для того, чтобы ее усвоить. Поэтому есть такие вот показатели воды, которые надо учитывать. Первое – это минерализация потому что не минерализованная вода, в частности, там вода дистиллированная, она, она усвоится, но вопрос какой ценой. Организм ее сам минерализует за счет костей, за счет там тканей наших и так далее. Он сам ее минерализует вот. для того, чтобы она была электролитом. Потому что ну, не электролит не усваивается, потому что через воду идет и энергообмен, есть клеточное дыхание, такой натриевый калиевый насос такой есть или обратный осмос по другому, за счет которого клетка дышит, она вбирает себя, отдает из себя, это как раз за счет этого. И энергообмен, и питание, и все-все-все, за счет того, что там содержание определенных минералов, а это определяет дыхание клетки, то есть минерализация. Какие минералы должны быть? Ну, вообще насчитывается более 70 минералов, которые жизненно необходимы для организма, они должны там быть. А второе – кислотно-щелочное равновесие. Вода должна быть слабощелочной 7,5, 9,5 такой вот. Ну, вообще 7,43-7,45 считается коридор жизни. Вот сейчас дальше увидите слайд. То есть кислотно-щелочное равновесие. Вода должна быть, ну, сейчас немножко пощепну, она должна быть не щелочной и не кислотной, она должна иметь ощелачивающий эффект. Потом расскажу, что это. Она должна быть, естественно, чистая, но это естественно, там не должно быть таких вредных примесей, которые мешают организму. Он, правда, тоже очистит от этого, наши почки там все очищают, но опять же, кое мать. Окислительно-восстановительный потенциал, так называемый ОВП, вот, это количество отрицательно заряженных или повозительно заряженных ионов на моль жидкости, то есть вода должна быть отрицательно заряженной. Потому что положительно заряженная вода, она клетки не усваивается, и организм передаст ей тот заряд, который нужен клетке, Клетки, опять же за счет таких усилий. Ну, по нормам здравоохранения вода должна иметь отрицательный заряд, примерно минус 70, минус 50, минус 70. Положительная вода, она считается мертвой водой. Есть даже такая установка изумруд. Она сделает живую и мертвую воду, то есть резко отрицательную, резко положительную положительная вода, такая вот положительно заряженная, она используется для копейдисептиков. То есть вода с сильным плюсом. Кстати, вот когда воду в бассейнах обеззараживают, они используют озонирование. Озонирование делает воду там плюс 200, плюс 300, плюс 500. И эта мертвая вода, она убивает там все живое. Если кто знает установки живой и мертвой воды, то есть если там когда человек болеет, как раз вот мертвой водой, положительной водой, можно полоскать горло там, и так далее, она убивает все живое. Отрицательная заряженная вода, она как раз поддерживает жизнь, она поддерживает энергию в наших клетках. Вот. Опять же, все в миру есть. Но это потом узнаете. Ладно. Об этом можно бесконечно говорить, мне нужно вложиться побыстрее. То есть ОВП, вода должна быть отрицательно заряжена. И есть природные, скажем так, источники. В Пакистане есть такое озеро Фунзахан, где живут такая национальность Фунза. У них там вода имеет заряд минус 300, минус 500 в этом озере. Вот, такой фланган изучал все это, и у них колоссальная энергоемкость организма, угоряет и этой воде, они в общем-то живут, хотя очень нищая страна, они там кроме кураги толком ничего не едят, вот, но тем не менее в и этой воде, там исследования проводились, организм имеет колоссальный энерготрансалт. Вот, вот, поверхностное натяжение воды, вообще вода насчитывает более 2000 состояний. И есть вода, которую можно пить и умереть от жажды. Это это, это зависит от поверхностного натяжения. То есть вообще поверхностное натяжение, оно среднее, такое, которое мы пьем воду, она 75 дин на сантиметр. Межклеточная вода имеет, э, меж, имеет поверхностное натяжение 43 дина на сантиметр. То есть она в полтора раза более текучая, чем обычная вода. И вот эти вот межмолекулярные связи разрывает опять, опять наш организм, он делает ее более текучей. Вот. Ну и структура. Структурирование воды – это вопрос очень спорный. Как бы в этом есть люди, говорят, которые, что вода, она память, память у нее есть и так далее. Но, но. придумал память такой Ганнаман, это основоположник гомеопатии. Но до сих пор, как ни странно, это не подтвердилось, хотя были опыты Масару и Мота, Он замораживал воду. И есть такой фонд, фонд Джеймса Райда, который... Предложил 1 миллион долларов тому, кто докажет, что вода имеет информационную память. Это уже много лет, около 20 лет он лежит, пока никто еще не забрал. Делали опыты и Министерства обороны, и наши, и американцы, и кто так не делал. В общем, так и не удалось доказать именно такое вот научное доказательство, что вода обладает долговременной памятью. Не удалось. Вода не имеет. Ну, сразу скажу, что долговременная память обладает два таких две субстанции – это спирт и лактоза, молочный сахар. С этим работают и поэтому, ладно, об этом потом. Но тем не менее желательно, чтобы вода была у нее структура была порядочная. Ну, хотя вода имеет аморфную структуру, она и так упорядочена. Ладно, чуть чуть дальше об этом поговорим. Итак, вода в организме человека. Ладно, давайте вернемся. То есть вода должна быть минерализованной, чистой, отрицательно заряженной. поверхностное натяжение должно быть порядка 45 1 на сантиметр, желательно. Вот, с упорядоченной структурой и иметь ощелачивающий эффект. Ощелачивающий эффект она имеет за счет преобладания определенных минералов. Вот еще раз говорю, не щелочной вода должна быть, а иметь ощелачивающий эффект. Если вы будете пить щелочную воду, постоянно у вас зубы точно так же, как и кислотная. Она должна быть нейтральная, но иметь ощелочивающий эффект для организма. Вот. Я уже этот слайд показывал, но еще посмотрите. То есть мы, в принципе, называют человека, это одухотворенная вода. Вот. Такой профессор Казначеев был, он недавно умер, он плотно очень занимался водой, это была его фишка. И он говорил, что человек – это одухотворенная вода, но у нас вообще есть там от 50 до 70 литров воды, которую мы своими мыслями, своими действиями, структурируем так или иначе, которые, в общем, мы – это и есть вода. Если нас высушить, это будет такая горсточка минералов, не все. Все остальное – это вода, минералы. И все, что у нас есть – это раствор. Вот. Печень – 70%, воды кожа 70%, жир – 20%, мозг – 75%, ну и так далее. То есть мы – это вода. И от того, сколько мы пьем воды, что и сколько, зависит, кто мы есть. Это естественно. Какая физиологическая норма потребления воды? Про это очень многие говорят, много. Есть такие противоположные мнения. Одни говорят, что пить много не надо, другие говорят, что пить много надо. Но есть физиология, она не врет. 30-40 грамм на килограмм веса ежедневно. Есть два типа воды. Вода, которую мы потребляем, и есть метаболическая вода, которая в организме образуется за счет переваривания пищи и так далее. <coughs> организм, он очень умный. Он всегда за нас и будет за нас бороться до конца. И если человек перестает пить воду, то, что самое интересное, он перестанет ее хотеть. Потому что организм начнет ее накапливать внутри, он перестанет ее отдавать. То есть перестанет выделяться вода, и одну и ту же воду организм будет гонять по кругу, и это очень сильно, очень сильно бьет по поджелудочникам, я уже сказал, по почкам, по печени и так далее, и так далее. От этого густеет кровь, от этого накапливается значительное количество жира. Но организм мужчина, вдруг хоть сумасшедший вообще перестанет пить, надо же накапливать где-то накапливать запасы воды. Вот он жир накапливает этот верблюд. Поэтому, когда говорят, у меня избыточный жир, у меня запоры, у меня там от меня жутко пахнет, когда я потею, там все вокруг разбегаются, у меня постоянно давление. Вот когда жара, когда люди говорят, я не люблю жару, или вы не любите жару. Посмотрите, симптомы, когда жара, это не более чем симптомы отравления. Когда головокружение, тошнота, когда повышенное давление, это самоотравление организма. Поэтому 30-40 миллиграммов это ну, такое вот среднестатистическое потребление во время очищения организма, вот, если это не сухое голодание, во время очищения организма, когда человек больной, во время жары это количество увеличивается до 50 грамм на килограмм веса, посмотрите. Это еще раньше говорили голям, все вот, древние врачи говорили еще. Когда человек болеет, перестаньте давать ему пищу, удвойте норму воды. Если это не помогает, зовите врача. Вот. Кстати, центр э, голода и центр жажды находятся в одном и том же месте. И зачастую человек, когда хочет есть, он хочет пить. Проверьте это. Еще в детстве кто был, там в деревнях, раньше бабушки хорошо знали. Бабушка, я хочу есть, попей водички, вот, побегай. Если продолжать будешь хотеть, тогда поедешь. Вот поэтому, когда человек хочет э, есть, постоянное чувство жажды, вернее, чувство голода, зачастую это он хочет просто пить. Если смотреть, сколько человек упивает воды, там и 20-15 миллиграмм, или миллилитров на килограмм не налегает. Люди пьют все, что угодно, только не воду. Они пьют все, что угодно. Они пьют чай, они пьют кофе, они пьют сладкие компоты, они пьют газировки. Но эти жидкости, как правило, они диуретики. Они, скажем так, из организма выделяют больше воды, чем объем. Вот если вы пьете кофе, попробуйте. Вот выпиваете чашку кофе, мочи выделится больше, чем вы выпили. Поэтому они иссушают организм. И специально делают специальные добавки, в частности в Кока-Колу, газированные напитки, чтобы они обладали георетическим эффектом, чтобы вы снова и снова их пили. Но еще раз говорю, это плохие игры, организм будет бороться до конца. Вопрос, какими ресурсами и какой ценой это обойдется. Вот такая табличка. Что такое обезвоживание организма? Если вы ощущаете усталость, увеличение веса, давление, астма, аллергия, повышенный холестерин – Нарушение пищеварения, кожные заболевания, преждевременно старение кожи в частности, потому что межклеточный матрикс обезвоживается, боли в суставах, естественно, болезни мочевыводящих путей, и почек, запоры и так далее, это все болезни обезвоживания. Вообще насчитывается таких болезней несколько десятков. Вот, если человек не наведет порядок с водой, что и сколько пить, все остальное, к мертвому припарке, вы можете пить любые лекарства, можно заниматься физкультурой, можно делать все, что хочешь, пока не наладится, пока не наладится водный баланс, ничего хорошего не будет. Это все равно, что мы из аквариума выпустили 4 пятых воды, и там на дне плещется вода, где рыбки там задыхаются, бедные плавают непонятно как. И мы говорим, что же им дать, чем же их накормить? Наверное, надо им лекарство им дать. И что ж такое? Еще раз говорю, что наш организм единое целое и не бывает... Лекарство от ног, лекарства от рук, лекарства от глаз. Это все, что в аквариуме пытаться в одной части аквариума, чтобы выки были здоровые, в другой части, чтобы они были больны. Так не бывает. Либо весь аквариум здоровый, либо весь аквариум больной. Вот. Повышенное давление однозначно из-за водного баланса, потому что когда человек водный баланс начинает восстанавливать, давление нормализуется. Потому что у нас закон сообщающихся сосудов, и что такое давление вообще? Это когда, например, у нас в мизинце левой ноги произошло, скажем так, клетка недополучает кислорода, она требует у организма дай мне больше крови. Что делает организм? Он, поскольку у нас закон сообщающихся сосудов, повышается давление во всей магистрали. То есть, если проблемы с сосудами, если проблемы с вязкостью крови, если проблемы с доставкой кислорода, если у нас перетоксичен организм, и клетки требуются требуется кислород, что делает организм? Он повышает давление. Естественно, он повышает давление, чтобы… Мы же сумасшедшие, мы же глупые люди. Организм-то умный, ему нужно клетку обеспечить всем необходимым. Питанием обеспечить ее, водой обеспечить ее, обеспечить ее ну, всем необходимым. Кислородом, в частности. Самое главное – кислородом. И он повышает давление во всей магистрали в нашей, для того, чтобы где-то клеточка получила то, что надо. Если этого не происходит, происходит некроз. Вот, кстати, как, когда человек болеет диабетом, когда у него проблемы с сосудами, <сосуды> когда проблемы с кровью, у него начинается омертвление, отмирание тканей, и знаете, что происходит, там ампутация и так далее. Чтобы этого не было, организм изо всех сил старается бороться с нами, он борется с нами для того, чтобы мы сами себя не убили. То есть повышение давления – это необходимый организм, почему-то он так считает. Мы что делаем? Мы давление понижаем, пьем таблеточки, чтобы понизить давление. Когда кровь вязкая, то есть когда наши растворы внутренние вязкие, когда желчь вязкая, когда кровь вязкая, когда лимфа вязкая, особенно лимфа, она же, это, это у нас канализационная система организма, когда воды не хватает, все это делается вязким. И чтобы это протолкнуть по лимфопротокам, чтобы это протолкнуть по мелким сосудам. Вот представляете, ну это дальше будем говорить, следующих таких вот, если, если вы захотите, в следующих подобных встречах. Вот один килограмм жира порождает 300 километров мелких капиллярных сосудов. Один килограмм жира – 300 километров сосудов. И кровь надо пропихнуть туда. А эти сосуды, они настолько маленькие, то человеческий волос не пролазит. И вот это нужно все обеспечить кровью. Вот какой должна быть кровь? Представляете, если она густая? Она густеет, потому что не хватает воды. Потому что организм экономит воду потому что, не дай бог, мы вспотеем, что ж такое, не дай бог, как же в туалет бегать. Поэтому, когда человек начинает пить воду, у него происходит очень интересное изменение. Сперва ему пить трудно, трудно. почему? Потому что организм, он отвык от воды, и нужно ему так называемому ну, как, припиться к воде. Кстати, о никаких очистительных процедурах речи не может идти, пока человек не восстановит норму воды, <ккъем> не буду говорить, 2 литра, 3 литра, Считайте, 40 грамм на килограмм вес. Вот если вы не выпиваете, никаких очистительных процедурах лучше не думать. И, скажем так, проблемы все равно будут. Если у кого-то запоры, еще что-то такое. Как начинать пить? Начинать пить надо, как американские алкоголики, часто и понемножку. Вот если вы поставите укусик. Кстати, лучше пить теплую воду. Она лучше усваивается. И вообще, возьмите себя за привычки, Я это вел уже лет 15 назад, 20 Утром, когда встаете, берите лопаточку для языка, они продают, счищаете с языка там налет, который образуется, полоскали рот, и упиваете два стакана теплой воды. Теплой, почти горячей, как можете ее пить. Два стакана, это порядка 400 грамм воды. Это займет у вас где-то минут 10. Но такого 10 минут утреннего кайфа. Как йоги говорят, твердое нужно пить, жидкое нужно жевать. То есть не так, открыл рот. И вылил туда все, выдохнул, как в самогонку стакан выпил. Нет, мелкими глотками, не спеша, выпиваем один стаканчик, продышались, второй стаканчик. После этого начинаются утренние процедуры. Два стакана воды с утра, это где угодно, прочитаете, это аюрведа, это йога, это все что угодно. Но это на самом деле дает чудодейственный эффект. Если вы будете пить каждые полчаса по 3-5 глотка, то есть утром выпиваете, скажем, 400 грамм, 400, 500, 600, там за утро все равно выпиваете где-то грамм 700. И если мелкими глотками пить в течение дня, вот попали, взглядом на баклажечку или там кружечку, что у вас там стоит, 2-3 глоточка, 2-3 глоточка. Каждые полчаса посчитайте, вы в день как раз литр-тритр и выпите. Вот. Поехали дальше. Обезвоживание организма, я про это уже говорил, двухпроцентное обезвоживание – это чувство беспокойства, потеря аппетита, сухо, дыхание, неприятный запах, что, кстати, у большинства людей – это обезвоживание. 4% обезвоживание – уже тошнота, головокружение, эмоциональная нестабильность, то, что люди чувствуют в жару. Не только в жару, зимой тоже мало пьют, тоже так бывает. 6% обезвоживание – это уже нарушение координации, но это уже там, 11% нарушается темборегуляция, начинает гибнуть клетки, ну и так далее. 20% обезвоживание – смерть. То есть, 20%, если на 20%, вот если у нас, ну скажем, 70 литров воды, то на 20% умножьте, вот, сколько 20%, сколько нужно потерять воды, чтобы человек умер. Не всю воду, чуть-чуть воды, и, и все, и кирдык. Итак, итак, итак, очень интересная тема кислотно щелочное равновесие. Про это многие говорят. У нас есть такой коридор жизни, так называемый коридор жизни. Это 743-745. Вот это такой коридор жизни наш. Вообще мы, внутри нас такая достаточно щелочная среда, как, кстати, океанская вода, она тоже щелочная. Если возьмете лакмусовую бумажку. Кстати, вот есть лакмусовые бумажки. Если кому надо, я скажу, где приобрести. Вы сможете очень четко определять, больной человек или здоровый. То есть если, если темно-синий цвет, значит щелочная среда. Если, например, ребенок говорит, я болею, мне плохо, вот в рот ему слюну, если она такая вот светленькая, желтенькая, значит, врет, не болеет он. То есть у нее щелочная среда, в щелочной среде, это Отто Варбов доказал уряд Нобелевской премии, что в щелочной среде некая патогенная флора не развивается, в том числе онкологические клетки. Он это доказал. То есть, когда у вас внутри щелочная среда, все у вас хорошо, все нормально. Если вы, неважно, себя чувствуете и попробовали на язык, положили лапу бумажку, она стала темно фиолетовый значит, у вас проблемки. Значит, у вас уже начинает закисление организма, по-другому называется ацидоз, Когда клетки перестают получать кислород, они организируют. Так вот, у нас что у нас щелочное? У нас щелочная слюна, лимфокровь. Вот основные жидкости у нас щелочные. Моча и кожа у нас кислотные. Почему есть такое парадоксальное утверждение, что чем руки мы меньше моем, тем меньше на них микробов. Потому что вот пот, который выделяется, вот эти потовые железы, наша, наша, наша кожа вообще имеет такую, если лизнете, попробуйте, она кислая. Она имеет кислую такую вот среду, где подыхают, умирают все патогенные бактерии. Это природа так вот заложила. И когда люди по 10 раз на день принимают душ, вот, организм он выделяет это, чтобы у нас кожа была кислотная, чтобы там умирало все. А мы все это смываем. И поэтому, смотрите, все были в деревнях, в детстве руки там были мало, но тем не менее никто не болел, не умирал. Вот. Итак, 5,5 – это моча и кожа. 5,5,6 – это вода из-под Она достаточно такая кислотная. Вот. Что происходит, когда начинает у нас закисление? Закисление, когда мы едим закисляющие продукты, это отдельно будет, когда вода у нас закисляющая, когда там не хватает определенных минералов, что происходит, когда закисляется. Человек умирает, когда у нас 7,2, не 7,4, а 7,2, там все две десятки, человек впадает в кому. И ему вводят ощелачивающие растворы, физраствор в частности, вот, в другому соленая вода, потому что есть четыре ощелачивающих минерала. Это калий, кальций, магний и натрий. Вот, вот натрий, хлорид натрия выводит, когда реанимация, чтобы организм расщелачивался. Это первая помощь при реанимации. Ввести ощелачивающий элемент. Если 7 один человек умирает. Все, клетки перестают получать кислород. То есть, когда организм закислен, все-таки... Вот. И организм пожертвует абсолютно всем. Вот, чтобы удержать этот период жизни, он будет жертвовать волосами, ногтями, костями. Он пожертвует всем, чтобы удержать этот последний рубеж. Вот, даже 10% отклонения вот 7,45-7,55, ну, вообще 7,43-7,45, то все. Вот. Поэтому то, что мы пьем водичка, очень желательно чтобы она была, имела ощелачивающий эффект. За счет чего? За счет присутствия там минералов. Вот. Ну вот, PH некоторых продуктов и напитков, а это не совсем PH, это то, что они делают с организмом. То есть сладкая газированная вода и компотики сладкие, и вообще, где сахар, это прям 2,8-3,16. И вот теперь представьте, что организму нужно сделать для того, чтобы нейтрализовать вот Закисляющий эффект, сколько она должна выбросить калия, магния, натрия и так далее. Кальция, сколько она должна отдать из костей, из наших тканей. Это что из наших тканей, все мы отдаем вот организм, чтобы расщелачить. Вот когда мы пьем сок, мороженое, растворимый кофе, белый хлеб, сладкая газированная вода. Но когда про питание будем говорить, я про это расскажу. Вот Сыр, молоко, арбуз Страшного ничего особо нет Но нужно, чтобы был баланс между щелочным Например, если есть только Если только ощелачиваться Есть такая болезнь, алкоголос называется Там тоже свои проблемы, ацидоз, алкоголос вот. Должен быть такая Слабощелочная нейтральная среда И должен быть баланс Вот та же спирулина Бананы, свежевыжатый сок Они слабощелочные Есть пища, там, которая, вот, зелень Зеленка, вся, вся, вся зелень которые есть зерновые там, и так далее, они слабощелочные, там, мясо и так далее, они кислотные. Тот же самый лимон, он дает ощелачивающий эффект. Все основное количество фруктов дают ощелачивающий эффект, овощи – ощелачивающий эффект. Мясо – закисляющий эффект. Самое страшное, что может быть, это сахар. Это вот сердобольные бабушки закручивают компотики с сахаром. Сахар что делает? Сахар создает настолько кислотную среду в растворе, что там умирает все живое. Потом мы эту субстанцию впихиваем в себя, в кишечник сперва, чтобы она делала свое дело, убивала все живое и закисляла наше, наш организм. Мы же добрые все, детишки пили сладенькое все. Сахарок, все вот это вот. вот. Поэтому смотрите. Но это уже отдельно, когда питание будем, я про это подробнее расскажу. То есть если говорить в контексте воды, вода должна содержать те компоненты в достаточном количестве калий, кальций, магний и натрий в частности, чтобы она могла, организм мог из воды получать необходимые минералы, а не из организма, не использовать запасы организма. Потому что вот остеопороз – это один из таких проблем 21 века и 20 века, когда настолько организм закисляется, настолько закисляющей еды он ест, что организм выбрасывает кальций в огромных количествах, откуда он его берет? Из костей, конечно же. Плюс он берет еще калий, это наше сердце, магний, это наши сосуды и так далее. То есть калий, кальций, магний организм добывает из организма, а потом наступают проблемы системные проблемы, которые из-за нехватки этих минералов. Вообще сейчас главный бич, главный бич – это нехватка минералов. Если вода не минерализована, организм эти минералы возьмет из организма. И получается парадокс, когда человек пьет много воды сверхочищенной из фильтра, то чтобы ее усвоить, иначе она просто не усвоится, она будете отекать. Если вода не усваивает, человек отекает. А для того, чтобы она усвоилась, организм должен выделить большое количество минералов, для того, чтобы из этой воды сделать электролит. То есть фактически, когда мы пьем нормальную дозу норму воды, чистой, сверхчистой воды, хвастается, у меня такой фильтр, она почти деслированная, то организм должен отдать колоссальное количество минералов, и, в общем-то, это порой дает обратный эффект. То есть, когда человек пьет много воды сверхчистой, то организм деминерализуется со всеми вытекающими последствиями. Поэтому вода должна быть слабо минерализованной, она должна быть текучей, она должна быть чистой, она должна быть структурированной, ну и так далее. Давайте переходим к конкретике. Время осталось немного. С водой можно делать что угодно. Вода стерпит все, что хочешь. Я давно занимаюсь этим и могу сказать, что существует очень много сейчас делают с этих продуктов, которые связаны с изменением свойств воды. Это гидроплазма инюшина. Хорошая вещь, кстати. Гидроплазма инюшина, она имеет такую плазмоидную структуру. Одна капля воды она делает ну, на стакан или на пол -литра. Она делает воду такой очень аморфной, слабо ну, хорошая вода. Очень, очень много людей ее пьют. И Нюшин вообще наш знаменитый ученый. Хорошая, хороший продукт, который, который меняет воду. Но там есть свои особенности, она не сбалансирована. То есть он не, не работает с минерализацией и так далее. Есть нано-кластеры Вот как раз фланоган работал на озере Хонзахам. Есть пограничная вода по основу, есть в конце концов были такие капли структурированной воды, капли долгой, ну и так далее. То есть все это есть, эти, это можно все использовать, все замечательно, но еще раз говорю, вода должна быть сбалансированной по минеральному составу. Если нет минералов, то ничего нет, потому что, если вы заметили, то все лечебницы находятся на водах. Вода – это раствор. Это раствор минералов. И есть разные растворы, кислотные, щелочные, вот, есть там ну, как минеральные воды. Есть Есть сильно минерализованные, слабо минерализованные, есть родниковые воды, есть горные воды. И доказано, что те места, где люди живут и где хорошая сбалансированная вода, со здоровьем у них все хорошо. Я не фанат ничего. Я использую... 20 лет те вещи, которые я вам сейчас расскажу. Кстати, вот запомните, почитайте про гидроплазму и Нюшина, хорошая штука. Их, ну, Почитайте просто про это. Можно использовать. Это, конечно, не панацея, еще раз говорю, потому что панацея не бывает. И есть Сколько мы пьем? по вот 30-40 грамм на килограмм веса до 50 грамм. И что мы пьем? По сбалансированности. Вот. Я использую, ну, называют японская вода. Вот 20 лет. Японцы ее пьют всю жизнь на Окинаве, и здоровье у них там очень хорошее. Чем она хорошая? Это коралловый клуб. Я с ним сотрудничаю уже больше 20 лет. Что она делает? Дело в том, что она использует такой измельченный коралл. Кстати, мы были в Японии на заводе, где это делают. Они к этому настолько скрупулезно относятся. Это специальный коралловый заповедник. Ее там с нескольких сот метров добывают. Дело в том, что вот этот коралл санга, семейство склеросиния, он имеет это один из двух с половиной тысяч видов кораллов. Еще раз говорю, я не фанат ничего, я не люблю фанатизм. Я просто вам показываю то, то, то что использую я. Возможно, что-то еще есть. Некоторые говорят, надо пить чай. А, кстати, про чай забыл сказать. Слабенький чай пьют, он тоже минерализует, все там нормально у него, там чай, отвары. Дело в том, что сейчас вообще большая проблема, давайте немножко верну, сейчас большая проблема с минерализацией почвы. Есть еще одна такая штука для минерализации воды, называется фульвовые кислоты. Умное такое название, фульвовые, не фольговые кислоты, а фульвовые кислоты. Это производная Леонардина, такая есть штука, которая у нас на Земле в двух местах, это на Алтае и в Калифорнии. А Леонардин, это, ну, сроднее ему мию. Это производство гуминовых кислот, которые содержатся в почве. Так вот, содержание гуминовых кислот, это сборище, вот чем чернозем хорош, это концентрация разных минералов. Сейчас катастрофы и все бьют прям тревогу, их количество уменьшается прям кратно. И что получается? Фрукты, овощи, все, что произрастает, минерализация там в разы меньше. Соответственно, коровы, там, овцы и так далее, которые едят это, у них... В мясе минерализация меньше. Сейчас огромная катастрофа, нехватка минералов. Нехватка органических минералов. Не просто там мы там железные гвозди будем сосать и станем, железо у нас будет. Нет, именно органические водорастворимые минералы, водорастворимые в ионной форме, которые усваивает организм. Так вот сейчас бедствие и катастрофа. Сейчас не хватает минералов. Если раньше, например, съедали одно яблоко, ну как англичане говорят, съешь яблоко, и одно яблоко в день не нужен докторат, вот, сейчас это кратное 5-10. Если ну, посчитали считали ученые, что для того, чтобы получить необходимую дозу минералов, которые получал человек 150 лет назад, ему нужно съедать в день примерно 30 килограмм продуктов. 30 килограмм. Не знаю, что порвет раньше у нас или кошелек наш, но вот так. Иначе у нас будет хроническая деминерализация. И поэтому раньше говорили, что основа это витамины там, и так далее. Ничего подобного. Минералы. Если у вас не будет минералов, не будут усваиваться витамины, не будут работать ферменты, не будут вследствие этого работать аминокислоты. То есть организм будет разрушаться без минералов. Мы и есть, собственно, минералы. Вот. Поэтому про чай, что я сказал. Сейчас чай тоже деминерализован. Когда мы делали анализ китайского чая ради интереса, пришли в ужас. Огромное количество гербицидов, пестицидов, огромное количество химии как называют сейчас пыль китайских дорог. Чай, который настоящий, он в горах выращивает, он стоит столько, что у него не вышибщики. Он тысячи долларов стоит за килограмм. Вот. То, что продается, любой чай, он чай, теперешний чай, даже 50 лет назад совершенно разные чаи. В том числе и травники, которые говорят, мы траву собираем. Если собираете травы в диких местах, где-то там на Алтае, где еще этот гуминовый слой еще нормальный, пожалуйста. Но если собирать здесь, не смешите. Это все так, дилетантщины. Вот. Поэтому, возвращаясь к этому, чем хорош, хороша эта вещь, такой коралл, мы долго смотрели, долго изучали. Там содержится вся таблица Менделеева, там содержится 70 минералов в ионной форме. И этот коралл санга, он максимально приближен вот, к его строению, к человеческой кости. То есть он содержит абсолютно все те компоненты, которые содержат человеческие кости, человеческий организм. Его используют даже для трансплантации костей, врезка в кость, через полгода ее даже не видно на рентгене. Это очищенный коралл, перемешанный. Кораллов вообще очень много, я сказал. Вот только этот коралл, он обладает теми компонентами, необходимыми для того, чтобы дать все необходимое. То что он делает? Он связывает хлор, он доочищает воду, потому что его... Свойства ассорбционные, они сильнее, чем активированный уголь и так далее. То есть снижает поверхность натяжения, вода делается в полтора раза более текущая Человек начинает в туалет бегать как вишеный, но почки очищаются. Смягчает воду, делает отрицательное ее до минус 200 милливольт. PH делается 8,5-9, она делается щелочная из-за того, что там... Достаточно большие следовые остатки, но достаточно большие. Для повседневного питья эта водичка, она как э, слабо минерализованная такая в нужном количестве, она ощелачивает воду до 8,5-9. Там как раз есть преобладающие минералы, это калий, кальций, магний и натрий. Улучшается структура, ну, считается, очищается информационная память. Вот. Это у них, у японцев, только они имеют право добывать, они считают это национальным достоянием, никто больше не имеет права ее добывать. Вот. Существует много всяких коралловых порошков, но мы делаем там разные замеры. Именно вот сбалансированность, то, чтобы она была и слаботекучая, и минерализованная, и с отрицательным потенциалом, но только эта вода, другой пока не нашли. Вот. Такая табличка, но когда в записи посмотрите, становится сравнение воды из фильтра, после добавления Coral Mine называется, и межклеточная жидкость. То есть она максимально приближена к межклеточной жидкости. Для того, чтобы усвоить, организму не требуется энергии. Мало того, она дает организму энергию. И естественно, что когда начинаешь пить эту воду, такой ну, объективный, субъективный прилив энергии. Вообще, я когда начинал это, ну, все люди скептики, естественно, это нормально Uh, я проверял как? Я проверял это, <смех> ну, на, на ком обычно проверяют, неизвестно. Конечно, на близких. На близких <смех> и на животных. <смех> вот. На людях, которые, скажем так, неангажированы, которые не очарованы этим. Так вот люди, которые вообще не пили воду, начинают и захлебываться. Дети, вот недавно одна девушка купила эту воду, у нее была 8-месячная девочка, она ничего не пила. Ну, чтобы впихнуть в нее жидкость, это было катастрофа. Не любит она пить. А этой воды она 700... 50 грамм выпила за сутки. Она ее пила, как будто захлебовалась. Животные пьют. Кучу животных спасли. Вот. Но это уже, если захотите, отдельно почитайте, посмотрите. В личку мне пишите, чтобы я здесь не был таким вот оракулом. Расскажу, что происходит. Вообще интересная очень штука. И горячая, например, коралловая вода, повышенная концентрация, она очень мощно увеличивает защитные силы организма, она увеличит энергетику организма. То есть по энергетике завидуют как раз действительно восстановительный потенциал. Вот, вот это как раз съемка Масаро делал. делал. Вот эту вот воду он замораживал, то есть замороженная вода из-под крана, и когда бросают как раз пакетик с корового кольца. Вот. Такой карманный фильтр в любой точке мира. Мы делали опыт, поскольку там содержится серебро, такой вот в микродозах серебро, она еще доочищает воду. Мы из реки брали воду, бросали в несколько пакетиков, пили ее, все было хорошо. Вот. Ну и темнопольный микроскоп у человека, вот слившиеся эритроциты, это как раз принцип, вот нижняя картинка, это ацидоз. Это ацидоз, когда слипаются эритроциты, они перестают переносить кислород, начинает задыхаться организм. Дали теплую коралловую воду, это я прям видел, вот при мне делалось, такие штуки. Выпили горячую коралловую воду, это определенная реанимация. Когда человеку плохо с сердцем, когда у него что-то, горячая коралловая вода повышенной концентрации, там не один пакетик на полтора литра, не на литр, а на стакан. А, мгновенно ну, человек оживает. И только человек, не кучу животных спасли. Ну и когда долго пьет, структура кости меняется Потому что органический кальций, он свое дело делает. Что еще есть? Это недавно появилась тоже такая вот штука, называется Ocean Min. Океанские минералы. Это специальный концентрат, порошок, он добавляется в воду. Как раз это японцы опять сделали по требованию ЮНЕСКО, создали продукт, который минерализует любую жидкость, любую. Она делает столько вкуснее. Пакетик высыпаете на стаканчик, да, и там 70 минералов, 70 минералов, которые при обладании опять калий, кальций, магии, натрий, вот то, что жизненно необходимо для работы сердца, для работы сосудов, там, почек и так далее. Откуда она берется? Вообще 650 метров достают с Атлантики, Это называется Deep Ocean Water. То есть глубокая океанская вода, которая ни цивилизация не тронута, ни светом. Там, более 600, ну, там около там, 600 метров добывают. Какие-то специальные технологии японцы придумали. Выпаривают основную воду, оставляя минералы, органические минералы, водорастворимые минералы, которые что-то 98% усваиваются организмом. Вот. И происходят интересные вещи, их проверяли на больных, на спортсменах, какой-то какой сногсшибательный эффект, она появилась буквально там несколько месяцев назад, я пробовал ну, эффект сумасшедший в плане там, сил, энергии и так далее, когда занимаешься, делали на марафонцах опыты, на спортсменах таких вот высоких достижений, на больных, ну, как обычно используют, когда проверку делают, делали. Вот метаболизм увеличивается и так далее. Вот эти две вещи, за которые я могу, собственно, ручаться, вот, это вот этот Deep Ocean Water, вот этот вот Ocean Min и Коралловая Вода, которую мы называем Коралловая Вода. Ее сейчас называют, она сейчас фурор в мире производит. Вторая волна началась, вот, называют ее японская вода. Но это на самом деле жизненно необходимая штука. Еще раз говорю, я не против ничего другого. Я не против гидроплазмы и я не против нанокластеров кластеров фланга, я не против пограничной воды по основу, я не против ничего, ни чаев, ни так далее. Кстати, очень хорошая вещь – это такой слабый отвар той же кураги, там, если она хорошая. Но еще раз говорю, что я принимаю то, что не нарушает мой привычный образ жизни, что легко. То есть я пакетик бросил и пью. Мне, ну как, когда я оцениваю что-то, сбалансированность. Есть, например, те же капли разные, которые меняют структуру воды, ее более текучее и так далее. Мне надо, чтобы было комплексно, чтобы минерализация была, чтобы окислительно-восстановительный потенциал, чтобы pH, чтобы ощелачивающий эффект, чтобы структура там и так далее, и так далее, и так далее. Вот это здесь так. В ней, можно ли в нее добавлять эти капли и так далее? Да ради бога, все, все, все, что угодно. Можно. Но, опять же, все проверяется в сравнении. Я обычно говорю, прежде, если вы решили заняться здоровьем, прежде попейте этой водички где-то пару-тройку недель. Выйдите на нормальное потребление, 2,5-3 литра, и все поймете, все увидите. Все увидите сами. Вот. Следующая наша тема, она будет называться очищение организма, правильное системное очищение организма, физиологичное очищение организма. Но без воды это такая, мертвого припарка. Попробуйте помыть полы в большом доме с одной кружкой воды, вы эту грязь развезете. Вот. Поэтому <coughs> первый шаг к здоровью, ну, психосоматику не беру, это вода. А, где ее брать? Ну, обратитесь ко мне, обратитесь к Сергею, в личку напишите, я скажу, где это взять, как, как это сделать, как это лучше взять. Еще раз говорю, ради Бога, не подумайте, что я там подвигаю какую-то там одну компанию, да, я сотрудничаю 20 лет, но я не только с этим сотрудничаю, у нас, э, я поддерживаю философию нашего клуба, который вот Сергей, слава Богу, этот клуб создал, что, например, как инструмент для зарабатывания денег сетевые компании не самые лучшие. Как инструмент для поддержания здоровья частично, потому что я использую продукцию не только, например, Кораллового клуба, я много чего использую, меня, слава Богу, научили хорошо разбираться в продуктах в этих и в БАДах и прочее. Я использую разные компании, использую в том числе и iHerb, такой ресурс, то есть я, ну, я вам покажу, постараюсь, насколько смогу научить вас разбираться в этом, отовсюду собирать. С точки зрения зарабатывания денег, то есть замечательные проекты, которые намного эффективнее любых сетевых проектов. Вот, в частности, тот же самый проект феномена где можно заработать там в разы в десятки раз больше, чем в любой сетевой компании. Но. Стевые компании, хорошие сетевые компании, начиная с Herbalife там, и так далее, которые занимаются вопросами здоровья, прям шляпу перед ними снимаю, замечательная штука. Могу сказать еще раз, без всякого фанатизма я прошел разные как маятник, от абсолютного там фанатизма до полного отрицания, и потом опять все возвращался, колбасило меня там первый год, два, три, вот, но пока лучше ничего не нашел, вот, поэтому пользуйтесь, я люблю как? Чтобы вот эта так, забота о здоровье, вот эта вот концепция здоровья, чтобы она, еще раз говорю, она была абсолютно системной, чтобы она все затрагивала и вписывалась в нашу жизнь, как мытье головы и чистка зубов. Чтобы вы этого не замечали. Чтобы еще раз было, это недорого, чтобы это было очень эффективно, чтобы не надо было ждать эффекта там, годы, чтобы это буквально в первые две недели эффект был. Вот, чтобы это было недорого, эффективно и незаметно, чтобы это очень органично вписывалось в нашу жизнь. Потому что, когда какие-то отвары, что воду надо промораживать, замораживать, я да не буду я этого делать, не замораживать, не отваривать, ни травы собирать там, при Луне, там где-то какой-то какой там лунный цикл, не буду я этого делать. И люди не, не будут этого делать, может быть, недельку потишется А долгосрочные вот эти вот все заботы о здоровье, долгосрочные, это как раз вот то, что легко, то, что очень эффективно, доступно и так далее. Вот рекомендую вам, рекомендую. Поэтому как бы с водой мы сегодня закончили. Я еще буду возвращаться к воде в процессе наших этих вот бесед, которые дальше будут. Очень интересно будет. Вот, к воде постоянно буду возвращаться. И еще раз могу сказать, если человек не научился пить, и если он пьет всякую ерунду, все, что кроме воды, это все ерунда. Вся еда. Вода – это вода. И когда говорят 2,5 литра, 3 литра надо выпивать, это воды. Не считается чай, кофе, супы, соки. Кстати, соки переставайте пить, пока не убили поджелудочную. Особенно детям нельзя. Соки вообще нельзя пить. Почему, потом скажу. Когда у нас будет раздел питания, через раз. Следующее у нас будет очищение, потом питание. Вот там я про я вам расскажу. Кошмаров вам нагоню. Вот. Поэтому пейте воду и детям давайте воду. Все дети по натуре свои водохлебы. И ну, приучайте к воде. И увидите, что будет. Вот достаточно воду попить буквально ну, хотя бы неделю первую, 10 дней. Изменения будут значительные. Еще раз говорю, часто и понемножку. Утром два стакана теплой горячей воды. Еще один стакан горячей воды, теплой, ну, сильно теплой воды на ночь. Вот. И на протяжении дня, если воды для человека не могу пить, слегка подогрейте ее. Можно кинуть туда лимончик вот. и попивайте. Так, уложился я сейчас. Спасибо большое. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Готов ответить. Здравствуйте. Я продукцию Кораллового клуба» я уже много лет употребляю, и я довольна mm -hmm. этим результатом. Во-первых, вот сейчас нелегкое время от коронавируса. И вот mm -hmm. этот «Оушен» uh, – это вообще шикарная вода. И вообще все полностью. Это у нас в, в Астане это вообще нормально. Mm -hmm. Вообще mm -hmm. это самый полезный продукт, который особенно щелочная вода «Коралл Все время, mm -hmm. хоть каждый день пей, и все. Это вообще отличный продукт. Еще раз скажу, давайте в терминах не путаться. Это не щелочная вода, это ощелачивающая вода. И продукты, они не щелочные, они ощелачивающие. Когда говорят про щелочную воду, щелочная вода, там, где переизбыта кальция, там щелочная вода. Там люди без зубов ходят, там разваливается все это. Это вода со щелачивающим эффектом. Поэтому, ну, хорошо, раз что вы, наш коллега, по цеху. Значит, нам будет понятно, что мы говорим. Пейте и будет счастье вам. Спасибо вам. Еще вопросы есть у кого? Можете писать мне в личку, в личке здесь есть. Какие вопросы, если конкретные есть, там, как все, что, где брать, чтобы вы не лазили на просторах интернета. Так что Борис, пишите, Я ну, Хочу сказать, да, Борис, хочу сказать огромное спасибо. Я тоже водичку эту пью. Я еще люблю папа или молодец. Без него никак. И вообще, друзья, вот если да, брать по здоровью, я примерно пользуюсь 20 компаниями сетевыми, которые делают продукты. В, каждом, в, каждой, в каждой из компаний есть несколько эксклюзивных продуктов, которые всегда есть в сумочке, на кухне, в спальне, в ванной комнате. Без этого нам сейчас ну, вообще никак нельзя, поэтому мы... Бодры, энергичные, хорошо работают мозги ну, да, Благодаря... мы, мы как на войне. У нас у нас такой аварийный запас всегда. У нас да, э, инструменты да. И... да, да, да, да, да. Кстати, да. Попая, да, отдельно поговорим. Это одно из сильнейших таких антионкологических протекторов, таких вот. Это, это очень сумасшедшая штука. Вот, поговорим. Да, я поводу, ее очень поводу, люблю. Спасибо, Наташа. Если про воду поняли, то, ну, как критерием истины является результат. И пока человек не получил результаты, он не, он не понимает, он знает. Вот между знанием и пониманием лежит такой мостик, который называется практика. Это как, знаете, много есть людей, которые знают о финансах, но не понимают. Поймут они тогда, когда начнут практиковать это. Вот, поэтому начинайте практиковать, вот, начинайте это делать, если... Если, еще раз говорю, будут конкретные вопросы, в личку спрашивайте и мы ответим. И дальше давайте определимся, нужны ли нам дальнейшие такие вот встречи. Если нужны, давайте определимся, какой день. Потому что вторник это все-таки день такого, как это, день саморазвития, день развития. Нельзя его занимать только здоровьем. Мы можем делать отдельный день, посвятить здоровью. Вот. Ну, не знаю, давайте тогда решим, чтобы все время не занимало, это неправильно. Давайте так как-то решать. Вот. Но это, я думаю, такой лидерской группы решим. Вот. Если понравилось, если будем продолжать, ну, как-то там ставьте, что да, это дальше нужно. Давайте тогда будем делать как-то дальше. Вот. А пока, пока вот вам не задание, а рекомендация, начинайте пить водичку. Если кто не знает, где взять эту воду, звоните мне или звоните тем, кто вокруг вас знает. Вот. Не хочу на себя одеяло тянуть. Звоните Сергею Тишко. Ну, в общем, Пишите, пишите мне, пишите нам, все, все, все это сделаем, все это все вам ответим. Вот. Если у вас, еще раз говорю, есть кон конкретные вопросы там по воде, вопросы, возражения и так далее, давайте в личке с удовольствием пообщаемся. Все, спасибо а -а -а. вам большое. Борис. Я отключаюсь. Борис, Борис. хочу а -а -а. сказать большое спасибо за столь важную и интересную информацию. И еще небольшое дополнение у доктора Инюшина. А Водичка появилась тоже минерализованная. И наши специалисты говорят, что очень интересный, хороший результат. Владимир, знали мы это, врут они, врут на Дело в том, что сейчас получить минерализацию крайне сложно. Это два пути. Либо mm -hmm. кораллы и океан, либо это гуминовые кислоты. Гуминовые кислоты, как раз вот самые леонардин и так далее, возможно они, используют, возможно, они используют фульбовые кислоты, но я это не увидел, что там фульбовые кислоты. А минерализация другими способами, она однобокая. Именно минерализация, чтобы там было порядка 70 минералов, это либо вот, производные Леонардина, либо океанские вот эти вот все. Все остальное, оно хорошо, но можно и, и волки еловые и отваривать, там тоже будут минералы, но это не то. Вот. Хорошо, ну, понятно. Я, я понимаю, что инюшн очень умный, малый. Они сейчас пытаются расширять бренд, они пытаются линейку расширять. Это уже коммерция пришла. Но здесь на то нам дана, дана голова и на то нам дан выбор. Мы из всего этого разнообразия выбираем самое лучшее. Капли хорошие. Если кто же вот, mm -hmm. добавлять капли, то будет очень сумасшедшая штука. Ладно. О, спасибо вам. Все и понятно. Если больше ничего нет, то кто там? Сергей или кто? Борис, я знаю, что еще предлагаю. Может, люди, которые начнут хоть что-то применять, пусть чат и пишут свои результаты, свои изменения. Потому что тот, кто принимает решение и начинает что-то делать, вот, ну пусть вот он об этом заявит. И ну, знаете, чтобы результат, потому что действительно от интоксикации в голове. Какую информацию об инвестициях или о чем можно приносить, принимать, если, как говорится, человек неделю в туалет не ходит и он на мир смотрит через пелену фекалий, да? Да, да. Наташа, согласен, но мы так замусорим наш чат. Тут надо сделать либо отдельный чат, отдельный канал какой-нибудь для этого. Если сейчас начнут говорить по здоровью, то там инвестиции уже мы потеряем их. Поэтому надо просто решить, когда мы соберемся. Ну, может так, да. Наверное, какой-нибудь или отдельный канал по здоровью сделать, потому что тут не надо мешать все вместе. У нас все-таки создан клуб, такой он разнообразный, в основном он имеет направленность такой вот финансовую. А здесь, да, согласен, чтобы выкладывали, ну, сделать какой-то общий чат, наверное, по здоровью, такой дочерний чат. Ну, давайте как-то решим тогда, если это нужно можно его назвать бизнес-школа здоровья, и все. И пусть отдельно действительно ну, все, кто интересуется. Предлагайте, предлагайте, давайте решим. Я больше всего не хочу, как бы еще раз говорю, тянуть одеяло и что-то навязывать. Если нам это надо, я с удовольствием поделюсь тем, чем знаю, умею и чем занимаюсь. Но ну, давайте как-то сделаем совместным решением. Хорошо? Спасибо. Борис, я думаю, это надо делать, потому что мы-то, ну, кто пришел с сетевых компаний, с продуктовых, да, мы знаем ценность здоровья, а есть у нас в чате люди, которые пришли, они вот сразу пришли в мир финансов, инвестиции, они не знают, как себя обезопасить, как делать здоровье. И, к сожалению, многие люди до сих пор ходят в аптеку. Я, то есть, уже 20 лет практически не пользуюсь аптекой, потому что аптека для меня равно яд, да? Ну, я могу там взять, ну, максимум это там перекись водорода и, и там, чего, не знаю, бинты, если мне Зеленку. надо. Зеленку. Зеленку. Не, круче зеленки есть. А зачем я, на тебя, я на тебя смотрю и вижу твой образ жизни, что он правильный. Вообще человек говорит, разденься и встань перед зеркалом, и увидишь свой образ жизни. <существует> Нравится тебе или нет. Я вижу, что ты, вот если бы даже я не знал, вот ты не сказала это, я вижу, что ты как это, молодильные яблочки ешь, что ты, что Сергей. Вот люди без возраста. Можно, когда смеюсь улыбаясь, можно и 20, и 30 лет дать, не поймешь. Но самое главное – функциональность. такой энергии, как у тебя – иметь Это естественно, какая аптека. Да, Домогу. потому что, ну, вот, вот чтобы эту именно истину мы доносили до людей, что в природе и в БАДах есть все, что необходимо для здоровья и для энергии. А энергия нам нужна, потому что почему многих партнеров наших не слышат, когда они проводят встречи, презентации, потому что энергии нет, уверенности нет. А первое, начинается энергия это от физического состояния. Если у тебя физическое состояние никакое, то как бы ты ни выучил тему, как бы ты ни разговаривал, ты не пробьешь э, завесу э, человека, если у тебя нет энергии, если у тебя нет эмоций, если у тебя, с тебя это не брызжет. Поэтому здоровье – это один из важных факторов донесения информации до других людей. Это то ресурсное состояние, с которого мы начинаем свой путь. И он, оно должно быть всегда на высоте. Да, Наташа, это должно быть состояние такого своеобразного такого душевного изобилия, когда ты уже получил, и ты готов раздавать это бесплатно, даром, чтобы вокруг тебя люди получали то, что получил ты. Это на самом деле классно. Но вот Я не использую давно слово «бады», мы используем слово «биокорректоры». Потому что слово БАД непонятно, оно многих вводит в какую-то смутку. Когда люди говорят, я БАДы не, не ем и есть не буду, я говорю, ну да, то есть вы не едите хрен, горчицу, э, соль, э, перец, чеснок, лук, а я говорю, едим, я говорю, ну так это же БАДы. Это как раз те биокорректоры, которые помогают из непонятно чего сделать функциональное питание. Но об этом дальше будем говорить. Поэтому ну, я рекомендую не называть БАДы потому что баду у людей вызывает такую вот ассоциации непонятной. Да, называется биокорректоры. Не да, биокорректоры используют. Вода – это тоже биокорректор. Борис, еще один вопрос. Хотелось бы вот услышать твое мнение, может быть, не сегодня, в следующий раз. Uh -huh. У нас вот на нашей как бы партнерской марке, на АТОН-маркете uh -huh. появилось целый ряд продуктов, которые связаны как раз вот тоже с улучшением качества воды, с ее минерализацией. Вот как бы твое видение по этим продуктам, насколько они ну, скажем, могут быть эффективны более или менее. Они неплохие, их можно добавлять. Но еще раз говорю: там этих если, если посмотреть, вот набрать просто продукты, изменяющие свойства воды, их там десятки, их огромное количество, вода это сейчас, вода это тренд, и поэтому с ней работа, не работает, тот ленивый. А, неплохие, но нам нужно что? Чтобы она была доступной по цене раз, чтобы она была очень легкой в применении два чтобы это было проверено, желательно, столетиями. Вот, например, ту же воду, они столетиями пьют, окинавцы, У них там все хорошо, там целые исследования проводились, там фундаментальные исследования. Вот. Тот же самый Ocean Мин» это – вот, это такая вот, такой монстр, такая вот махина, что тут остальное вокруг можно использовать, ну, нравится использовать. Я обычно говорю, ну, попробуй. Если человек пробует и ничего не ощущает, ну, стоит, не знаю, это... хуже, хуже не стало, и то хорошо. Вот, поэтому все, что вот не, не хочу хаять нашу постсоветскую медицину и промышленность, но, но, но. Единственное, что нашим удалось хорошо сделать, это фульвовые кислоты. Вот. Фульвовые кислоты, да, но они какие-то неоправданно безумно дорогие. Для того, чтобы <were> кислотами вы могли нормально покупать, вам потребуется долларов да в в месяц. Это ты очень так, так, так, в принципе, неплохо, но вот то, то что вот спросили меня на Анатони, ничего, хуже не будет, скажем так, хуже не будет. Но именно вот фундаментальные такие вот монстры на рынке вещи, которые вот доказали все это, это вот то, что я вам сказал. То, что, то, что вот проверено. Потому что они, они опять однобокие. Они доминерализовывают немножко, они меняют свойства воды там и так далее. Вот эти вот капельки все это хорошо. Ну, и еще раз говорю: пробуйте, попробуйте. Но... Вот просто я говорю, я чего только, чего только не пробовал, но тем не менее вот продолжаю это использовать. Вот недавно появился Ocean Min, это, это вот настоящая бомба, это, это сумасшедшая штука. Еще есть хорошая штука Пентакан, это я потом расскажу вам. Это, это вот, это, это, ладно, потом расскажу. Вот, нужно брать самое лучшее из всего, что есть, без фанатизма, брать самое лучшее и оценивать это с точки зрения профессионала практики. Вот, потому что, еще раз говорю, критерием истины является результат. Попробуйте неделю-две попить. Если изменений нет, значит, не знаю, хороший продукт изменения сразу чувствуется в течение первой недели. Вот, поэтому пробуйте. Пробуйте. Ну, скажем Спасибо. так, я пробовал, они неплохие. Скажем так, хуже не будет. Вот, но, тем не менее, смотрите сами для повседневного. Ну, попробуйте. попробуйте. Вот. Ну, вот то, что я рассказал, это просто, просто я сам и... Ну, тысячи людей, которые это использовали, которых вот я знаю, которые через меня прошли, это доказало практикой, что это работает, это работает очень хорошо. Вот. А остальное, ну почему нет? Если, если это существует, самая лучшая, самая лучшая практика это финансовая. Вот если это дает товар, устойчивый товарооборот несколько лет, значит продукт работает. Потому что люди не дураки, они не будут тратить деньги на то, что не работает. И прежде всего я смотрю, какой товарооборот, растущий, не спадающий. Если какой-то продукт дает растущий товарооборот на протяжении долгого времени, продукт хороший, мне другого ничего не надо. Вот и все. Если его берут, если его постоянно берут с увеличением, с увеличением товарооборота достаточно долгое время, без всяких мотиваций внешних, да, все хорошо. Вот. Поэтому тут вот так там, смотрите. Вот с тем же кораллом, ну, японцы его, только японцы его производят, больше никто. В мире уже более 100 стран это пьют, и это все увеличивается, увеличивается, увеличивается, увеличивается, увеличивается. Вот. Значит, значит, работает. Работает. Хорошо. Спасибо. спасибо. Мы уже лимиты как бы исчерпали. Тогда спасибо. Запись, наверное, выключаем. Спасибо большое. Да, спасибо, пишите, Борис. Напишите тогда в чате, стоит ли продолжать нам все это. И ваше предложение либо сделать дочерний чат, как бы предложила Наталья, там, возможно, бизнес-школа про здоровье, школа, школа здоровья и так далее, чтобы типа дочернее его было, чтобы мы не замусливали, не, не, не замусливали, а не перегружали основной чат, чтобы мы занимались в основном чате, чем мы там занимаемся. А если вам нравится это направление здоровья, давайте сделаем тогда чатик, будем вести я буду выкладывать всякую интересную информацию, ролики ну, и так далее чтобы вам было хорошо, чтобы вы могли с кайфом тратить деньги, чтобы вы могли вести приятную и неправильный образ жизни такого вот высокооплачиваемого бездельника, и чтобы здоровья на все хватало. Вот что мы хотим. Хорошо? Все, пишите тогда и что-нибудь сделаем. Тогда следующее наше в этом будет на этом ресурсе, или сделаем следующий чат. Тогда следующая тема будет ощущение очень интересное, так что ждите информацию. Все, спасибо. Спасибо. Ждем запись. Спасибо. Огромная благодарность, Борис. Как всегда, на высоте очень много полезного, интересного. Спасибо большое. Благодарю.